Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Крестный ход против коронавируса в Липецке пришлось отменить из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает телеканал «Вести Липецк». Мероприятие планировали провести 15 марта. Православные горожане намеревались провести массовый автомобильный крестный ход от источника святителя Николая и страста сердца царя Николая II, а после молебно отправиться на машинах по региону. В стране распространяется эпидемия. Необходимо срочно мобилизовать врачей, ученых, заняться разработкой лекарства. Но единственные акции, что мы видим, парады мракобесов, да и те отменяются. Более 300 человек могут остаться без работы в Самаре. Самарский жиркомбинат, существовавший в регионе 70 лет, объявил о своем закрытии. По официальной версии, предприятие не выдержало падения потребительского спроса на майонезы и соусы на фоне растущей агитации здорового питания. И снова рыночек порешал, оставив людей без работы, что позволяло кормить семьи, не предложив никакой работы взамен. Вот что называется бесправием труда при капитализме. Росреестр засекретил информацию о недвижимости Валентины Терешковой. Информация о московской квартире депутата Госдумы первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром, как отмечает собеседник, у Терешковой в совместной собственности есть квартира в жилом доме в Гранатном переулке площадью 170 квадратных метров и стоимостью в 200 миллионов рублей. Также, согласно декларации о доходах Терешковой за 2018 год, она владеет еще одной квартирой площадью около 90 квадратных метров и пользуется на безвозмездной основе квартиры метражом 107,5 квадратных метров. Кроме того, у первой женщины-космонавта в собственности жилой дом площадью 693 квадратных метра и земельный участок площадью 1,3 тысячи квадратных метров. Печально наблюдать за тем, как дочь простого тракториста, которую советская власть отправила покорять космос, с легкостью продается предателям советской родины за звонкую монету. Новосибирская область оказалась в красной зоне в числе регионов с высокой опасностью дорог. Кроме нее в числе худших оказались Кемеровская, Омская области и Красноярский край. В Новосибирской области до сих пор очень мало камер фотофиксации нарушений, а 85% автодорог еще только планируют привести в нормативное состояние. Прокуратура региона пытается заставить муниципалитеты соблюдать законодательство по безопасности дорожного движения, но тщетно. Так во многих поселках региона до сих пор не появились дорожные знаки и стационарное электрическое освещение. Вот так и живем. В развивающейся капиталистической стране. Почему-то в советское время умудрялись и БАМ построить, и план Гойл-Ро осуществить, а в нынешней России не могут привести в должное состояние дороги в ключевых транзитных регионах. Глава счетной палаты Алексей Кудрин дал прогноз относительно роста российской экономики при нынешней ситуации с ценами на нефтяном рынке и курсом иностранной валюты. Об этом сообщает и о Новости. Кудрин выразил мнение о том, что при таких условиях экономический рост останется нулевым. А ни о каком росте говорить и не стоит. Наша буржуазия давно превратила страну в сырьево придаток мирового рынка, и ее это положение России устраивает, ведь оно дает наибольшую прибыль в наиболее короткий срок. Товарищ, вступай в борьбу за освобождение страны от Тего-эксплуататоров. Пиши на почту в описании. С вами было новостной бюро среди коммунистов. С честным взглядом на происходящее. До встречи на следующей неделе.